Доброго времени суток, дамы и господа. Дополнение Dragonflight совсем скоро стартанет, и постепенно нужно подготовиться к его старту. В этом видео предлагаю вам полный маршрут по прокачке дракона, не путать с драктиром. Летая по драконьим островам, некоторые моменты были ускорены в два раза, некоторые в пять раз, а некоторые даже в 10 раз. И если какой-то промежуток на видео является для вас слишком быстрым или медленным, то при нажатии на шестеренку в плеере ютуба можно регулировать скорость. Пользуйтесь на здоровье. Это видео было записано в два этапа, поэтому не удивляйтесь некоторым рваным моментом или разному количеству энергии дракона. В течение видео будут озвучиваться мои комментарии о той или иной точке, через которую я пролетаю, и сложность добычи драконьей реликвии в этом месте все макросы все координаты есть на экране также абсолютно все все все будет в описании к видео а если вам что-то не ясно то пишите в комментариях буду рад обсудить с вами тот или иной отрезок видео также не забывайте про twitch drops которые вновь будут с 29 ноября и при просмотре моего стрима их можно будет получать начнем наш полет Поднебесная обсерватория. Первая точка, где мы будем вылутывать драконью реликвию. Очень проста в получении. На башне в момент квестинга нас закинут на эту башню. Мы же садимся просто на своего дракончика. Один раз делаем полет вверх, и мы уже на крыше. Делаем еще один полет, и мы уже забираем эту реликвию. Вторая, третья реликвия. Летим по координатам, аккуратненько все забираем. Вальдракен, основной город дополнения Dragonflight. В него телепортируемся после сбора трех этих реликвий. Далее... С крыши, там где сидят аспекты, мы забираем реликвию одну и летим к той четвертой, которая находится в берегах пробуждения. Очень легкий, очень быстрый полет получается. Летим к башне, забираем реликвию, летим вперед, Забираем еще один баджик. Это довольно-таки легкие баджики в тот момент, когда мы летим с какой-либо верхушки. Полеты на драконьих островах устроены таким образом, то, что если вы взяли высокую точку, то в принципе дойти до каких-то низких точек очень легко. Самое главное найти эту высокую точку. Я ее нашел. Для того, чтобы найти высокую точку, потребуется время, а нам же на старте дополнения хочется еще и прокачаться до 70 уровня быстро. Но! Имеются дракони-реликвии, которые находятся рядом с землей. Невысоко. Это 10-я реликвия в Берегах Пробуждения и первая реликвия в равнинах Он-Аары. Только что пролутанная реликвия, 11-я на Берегах Пробуждения, она находится рядом с лагерем, сюжетным квестом, мы по-любому там будем, и, конечно же, эту реликвию надо будет пролутать. 12-я реликвия на берегах пробуждения пролутывается как-то тяжко и находится она далеко. Надо с какой-то верхушки ее пролутывать по-любому. Делать так, как делал я, наверное, даже не стоит. Берега пробуждения пройдены. На каждой локации нас ждет по 12 реликвий. Суммарно 4 локации, соответственно, 48 драконьих реликвий будет собрано. Этого хватит, чтобы раскачать абсолютно все таланты. Минуя все невзгоды, летим в равнины Он-Ары, забираемся на статую, со статуей летим на гору, рассматриваем красивый вид, но нам нужно пикировать вниз. Не нужно слишком долго смотреть на красоту этих драконьих островов. Как вы могли заметить, многие драконьи реликвии уже являются серыми и невзрачными. Это все по той причине, что они уже были пролутаны мной. Те реликвии, которые не пролутаны, они будут светиться ярко золотым цветом. Но на данном отрезке видео так тускло видно эту реликвию, что я специально даже замедлил. Надеюсь, вы ее увидели. Лазурный простор. Немного душная локация в плане сбора некоторых реликвий. Они будут находиться в деревьях. Как вот, например, первое. а следующая драконья реликвия находится в снесенном дереве, срубленном, оборванном, называйте его как хотите. Видео было записано на бете. Пинг высокий, и влетая в новую локацию, иногда пропинговывает так сильно, что драконью реликвию можно не увидеть. Именно это и произошло. Я покрутился, она, по идее, пролуталась, я полетел дальше. Одна реликвия находится низко, другая реликвия находится высоко. Самая ластовая, вы вообще чокнетесь, где находится. Ну, приходится ждать, когда адрегенится энергия. Из-за того, что эта реликвия была ранее пролутана, она серая, и я ее не увидел, пришлось немножко вернуться. Мы знаем, серые реликвии тусклые, я ношу очки, у меня немного проблема со зрением. Немного крутимся, если не видим реликвию, самое главное не терять высоту. Летим дальше, пролутываем все, что видим по координатам. Мы набрали хорошую высоту. Одиннадцать реликвий в равнинах собрано, двенадцатая будет пролутана чуточку позже, возвращаемся в простор лазурный. Взбираемся на башню, если извлечь все полеты, если рассмотреть весь сбор драконьих реликвий, то можно сделать простой вывод. То что находится высоко на башнях, это нужно вылутывать либо в процессе квестинга, если туда направлены квесты, либо это идет так долго, что вылутывать их как-то не особо хочется. Но все же, когда они по пути, можно вот так подождать энергию и забраться на самую верхушку, чтобы потом поймать красивый полет. О нет, драконь реликвии, они на деревьях, вы реально только взгляните, прям всунули в это дерево драконью реликвию. Не будь она так хорошо подсвечена, мы бы ее не заметили. На том месте, где находится шестая реликвия, в лазурном просторе, мы будем делать квесты, и там будет одна интересная фигура, в виде рейдового босса представленная, который был давно. Рекомендую эту реликвию пролутать в тот момент, когда вы будете квеститься, а квеститься мы тут будем, тут идет основная цепочка. Для сбора седьмой реликвии нам нужно пикировать вниз, а для сбора восьмой и девятой реликвии мы аккуратненько летим, примерно как я, можно даже лучше. Если не теряем высоту, то это легкое для нас испытание. Если же мы теряем высоту, неправильно жмем кнопки, то их будет тяжко пролутать за один раз. Простой пример взятия драконьей реликвии в процессе квестинга. Летим мимо, подбираем реликвию. И если начертить правильный маршрут, то эта башня даже не пригодится. Внимательно изучите все координаты и внимательно изучите все зеленые точки. Не повторяйте моих ошибок. Простой пример взятия драконьей реликвии в процессе квестинга. Летим мимо, подбираем реликвию. Таль-Дразус. Последняя локация, сразу с башни вылутываем первую драконию реликвию. После пролутки первой драконии реликвии в Тальдразусе я в рамках этого видео возвращаюсь в равнины Он-Ары и забираю 12 последнюю оставшуюся реликвию. Сложный момент, но интересный. Небольшая проверка скилла. возбираемся наверх, получаем награду. Если нет, то потратим чуточку больше времени. Получили награду и пикируем вниз, летим по координатам и вылутываем драконе реликвия. Не думал, что скажу это, но сбор данной драконе-реликвия долгий. У следующих будет еще дольше. Надо как-то адаптировать это, подумать, само собой подумаю и на релизе они вылутаются еще быстрее. Для того, чтобы долго не лететь, использую камень возвращения в основной город и с крыши аспектов лечу пролутывать следующую драконью реликвию. Тот самый момент, когда осмотрел абсолютно всю башню, а реликвия находилась в таком очевидном месте, я улетел повыше, улетел пониже, а она оказывается внутри, рядом с потолком. И при сборе этих реликвий которые остались, начинается ТОТАЛЬнейшая ДУШНИЛОВА. Как описать это иначе, я просто не знаю. Нужно либо как-то камень подъюзать в этот момент по-особенному, либо как-то летать лучше. Но в целом-то полеты мне уже стали ясны к этому моменту, когда я столкнулся с такой сложной ситуацией. Нужно лететь, как я правильно понимаю, относительно спокойно, относительно пассивно. И уже в тот момент, когда нужно взлететь куда-то выше, мы фулейши вжимаем кнопочку «2» и просто взлетаем на большое количество метров вверх. Таким образом, мы еще и баф получаем под названием «Азарт стаи», по-моему. А он нам регенет бодрость, наши вот эти круглые шарики один в 5 секунд, если прокачать ластовый талант, а к этому моменту у нас уже прокачан ластовый талант, если мы все вылутывали, если мы следовали этому маршруту. Короче, столько просто мыслей, это точно можно адаптировать намного лучше и пролететь намного быстрее. Но, само собой, это уже будет в тот момент, когда дополнение выйдет, то есть 29 ноября, и это будет на стриме. Вот летаю я по этим ластовым точкам в ластовую локацию, и изначально это видео хотел назвать лучший маршрут, но не думаю, что он самый лучший. Смотря на эти точки, как-то хочется их адаптировать получше. Теперь мы добрались до ластовой точки, до самой высокой точки в Драконьих островах. И разумеется, накопив таланты, прокачав нашего дракона, и мы научились им пользоваться, мы покорим эту высокую точку.